Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык быстро, легко и просто всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим глагол tomar. Очень популярный глагол, который часто используется в Испании в разных значениях. Давайте сначала его проспрягаем. Он глагол правильный, поэтому спрягается по всем правилам, которые мы знаем, да, там, где когда мы говорим о себе, это о, о тебе ас и так далее, да, но в зависимости от спряжения. Давайте все равно проспрягаем глагол тамар. Я, Томо, Ту, Томаш, Эль Эйяуштет, Тома, но шотруш, но шотрас. Томаш, и ешь, ешь, Томан. Давайте теперь разберем, когда используется глагол Томар. Томар в Испании часто используется в значении выпить что-нибудь, например. Кебась Томар, что ты будешь пить? Также, например, Томар используется, когда мы принимаем какой-то медикамент, да, таблетки. Например, Томар las pastillas, да, пить таблетки, например. Томар dos dos pastillas por mañana, да пить две таблетки утром. Также в значении брать, например, ну ехать направо, налево брать, правую, левую и так далее. Например, тому камину для дореча Да, держу путь вправо. Ой, право. Либо получать что-то, брать что-то, то, что тебе предлагают. Например, вам дают деньги, вы говорите, ну по этому Арстеденеру. Ну как бы нет, я не могу принять эти деньги. Нет, простите. И, например, записывать что-то, регистрировать что-то, например, тамарапунтес, да, ну, например, это вести какие-то записи, и все, ну, там, или лекцию записывать, вот тамарапунтес. Вот и все, пересматриваем еще раз это видео, выучим глагол тамар, и употребляем его в своей речи. И не забываем, конечно, подписываться на мой канал, заходить на мою страничку синератати.ком, где вы уже можете скачать из урок, ой, урок, боже мой, скачать календарик, уже давно, кстати, на июнь, и учить по слову день, по слову в день, по испанскому, если вы уучиваете по слову в день, в конце месяца у вас уже вокабуляр становится выше и выше, поэтому заходите, скачивайте все, смотрите, и подписывайтесь на мой инстаграм.